Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите кулинарную пропаганду. Этим летом мы с семьей устроили себе поездку по материковой Испании. Ролики на канале уже есть, а может быть еще будут, не знаю, в каком порядке буду видео выкладывать. Так вот в Мадриде пошли пообедать в один японский ресторан, там было все очень красиво, довольно вкусно. И вот одно блюдо из тамошнего меню я решил сегодня приготовить и вам показать. Оно готовится очень быстро, просто, да и с ингредиентами я особых сложностей не вижу. Это якисоба с креветками. Если верить Википедии, блюдо китайское, японцы его только позаимствовали. Итак, нам понадобится. Понятно, лапша из пшеничной муки, яичная. Я для большей аутентичности взял японскую или китайскую. Креветки сырые, купил чищенок замороженных, уже разморозил. Лук репчатый, перец сладкий, морковь, имбирь, кунжутное масло, соевый соус, вустерский соус и сладкий чили соус. Да, не будет у вас кунжутного масла, не морочьте себе голову, берите любое растительное без запаха. А будет, конечно, не совсем то, но все вполне съедобно. Да и вустерский, по большому счету, нужно брать именно японский. Я такого не нашел, хотя и объехал э, целую кучу специализированных магазинов. Поэтому взял обычный Лин Перенс. Да, и важное вступление для ценителей точности. Несмотря на то, что соба – это гречневая лапша, яки соба готовятся из пшеничной, яично-пшеничной тюка-соба. Так, с определениями разобрались, давайте приступать. Для начала надо подготовить овощную часть, потому что готовится все очень быстро. Поэтому сначала нарезаем, потом обжариваем. Режем все брусочками – и лук, морковь, и перец сладкий, и имбитый. Отлично. А теперь все делаем очень быстро. Хорошо разогреваем масло в посудине. Предполагаю, что в луке на мощной горелке готовить будет удобнее. Параллельно кипящую воду подсолить и выложить лапшу вариться. А в раскаленном масле готовим по сути стир -фрай. То есть до полуготовности на сильном огне обжариваем овощи. Сначала куча морковь и лук-имбирь, а вот перец сладкий выложим попозже, Потому что, во-первых, он э, готовится значительно быстрее, чем остальные овощи. Если его сразу положить, то к концу готовки он расположится в кашу. А во-вторых, потому что слишком много сока дает, и овощи вместо обжарки тушиться начнут. А вот теперь можно сюда и креветки отправить. Их слегка подрумянить, а затем уже можно будет и соусы сюда пихать. Понятно, что креветки штука очень нежные и очень важно их не передержать. Учитывайте, что им еще и вместе с перцем жарится, да и с лапшой тоже. Поэтому соуса добавляю буквально через минуту после того, как креветки выложили. И вместе с соусами даю креветкам прогреться еще минуту-две вот в этой раскаленной посудине. И перец сюда весь. И сразу же перемешать. Огонь все это время самый-самый сильный. Помним, да, что пытаемся добиться температур, как в воке. Кстати, лапшу уже можно отбросить на дуршлаг. И сюда ее Активно перемешиваем и обжариваем все вместе, чтобы лапша впитала в себя вкусы, ароматы и соус тоже. Важно не варите лапшу до полной готовности. Она все в воду все впитает и соус вобрать уже не сможет. Доходить до готовности ваша полусваренная лапша будет уже в соусе. Вместе с овощами все. Выглядит уже замечательно. Пахнет еще лучше. Значит, пора сервировать и садиться за стол. Так, ну сначала я креветочку тащу. М -м, классно. Естественно, чем крупнее, тем вкуснее. Ну, даже такие, очень даже ничего. А теперь лапшу. Как бы ее зацепить, чтобы она не свалилась. М -м -м -м -м. Слушайте, это имбирно, это остро, это сладко, это солено. Обалденное сочетание. Я думаю, что с японским э, вустарским соусом будет еще лучше. Для упрощения, посмотрите, в крупных супермаркетах должен продаваться соус якисобы, так называется. Когда вообще ничего смешивать этих не надо, одним соусом фигачить да, и получаете улетно. Сладкий перец. М -м -м. Лук тоже для сладости. Овощи не размягшие, они сверху мягкие, а внутри такие м -м, похрумтовые, знаете, хрум-хрум, такие прям классные, просто супер. Мне очень эта штука понравилась в этом ресторане японском, и поэтому я думаю, что надо почаще готовить. Соуса лучше готовить побольше, когда он так классно обволакивает эту лапшу, она так пропитывается этим вкусом, просто супер. М -м. Короче, это быстро, это вкусно. Остро, необычно. Это, наверное, предполагаю, все-таки какой-нибудь классический вариант кисобы, потому что я этот э, рецепт увидел, посмотрел в мадридском японском ресторане. И несмотря на то, что это мадридский ресторан был очень хороший, краточный, готов там, по-моему, все японец, ну, думаю, что, возможно, этот вариант кисобы был немножко настроен на европейские вкусы. Возможно, там, в Японии, или даже в Китае, это все готовится немножко по-другому. Но вот то, что я попробовал, мне понравилось. И я надеюсь, если вы приготовите, понравится и вам. Да, и напоминаю, что сегодня я пользовался вот такими классными ножами. Самура Гольф, Удобная ручка. Это недорогие ножи, но с прекрасной старию, с прекраснейшей заточкой. Да и вообще классные. По промокоду Фреска вас ждут скидки. Огромное спасибо за компанию. Всем пока. А я жрать в небо. А, класс.